Если, э... ага, так, мы включили, забыли включить запись, еще разок для записи. Добрый вечер всем. Эфир сегодня называется «Как разговориться? Упражнение, которые сработают». Меня зовут Виктория Раз, я руководитель школы Витрибрик. Я сегодня решила с этой темы выйти, потому что, во-первых, мне захотелось этим поделиться, во-вторых, у меня было несколько личных событий, которые меня подтолкнули, в общем-то, к тому, чтобы рассказать об этом с, с разных ракурсов. Итак, разговорный навык, он подстраивается под ваши нужды, он может как прогрессировать, так и регрессировать, то есть вы, когда, допустим, занимаетесь, занимаетесь, занимаетесь, он выходит у вас на какой-то уровень, дальше, скажем, у вас меняются обстоятельства и уровень, ну, объем общения, он также меняется, и этот навык может начать регрессировать, потому что он вам сейчас как бы не очень актуален. Мозг таким образом высвобождает ресурсы под более важные, более нужные на данном этапе задачи. То есть даже если вы уже дошли до какого-нибудь там дали и дальше, без практики оно снижается, но если вы начинаете практиковаться по определенной системе, он тоже обратно быстро достаточно восстанавливается. Это именно то, что я... С чем я столкнулась сама недавно? Я начала ходить на С сентября где-то, я начала ходить на танцевальную студию, и первые несколько дней у меня был такой несколько ш... такой общий шок, потому что тело было в шоке от того, что много новых движений, много новых каких-то вещей, которые нужно было поймать, сообразить, включить, включиться, и, ну, такое вот как бы переполнение. И, естественно, ну, это такое небольшое состояние, небольшого стресса, в котором... Снижаются все способности, навыки, которые есть. Я думаю, что вы с этим сталкивались даже просто в ситуации экзамена на русском языке, когда вы приходите, и от того, что, да, стрессовая ситуация, вдруг теряете даже то, что знали. Или там речь выучили, вышли перед залом, встали все забыли. Вот, то же самое примерно с ибритом, то есть я вроде бы знаю, что-то могу сказать, там на уроке говорю хорошо, выхожу в жизнь, и у меня как бы это все теряется, я не могу. Вот, у меня было как, что я понимаю все, что происходит в классе, но сама я не включалась в беседы, потому что я понимала, что я пока соображу, ну, то есть, как бы, у меня сейчас ноги тормозят, руки тормозят, и мне еще что-то сказать, то есть, как бы, я просто даже не пыталась. Потом постепенно, где-то через пятое-шестое занятие я уже начала комфортнее себя чувствовать и с движениями, и уже людей, с людьми познакомилась, и, как бы, там уже дальше спокойно можно разговаривать. Это первое. То есть, навык, он подстраивается, уровень навыка, он подстраивается. Если у вас есть хорошая база, то ниже базы вы не спуститесь, у вас все равно будет как бы некоторая опора, с которой вы сможете практиковаться и говорить. Дальше. Еще одна история, связанная с моим сыном. Сын Мишка, ему 9 лет, и я с ним в какой-то момент, это тоже связано с телом, я с ним начала делать определенный комплекс упражнений, потому что видела определенные физические моменты в теле, да, которые нужно было подправить. Мы с ним начали заниматься в июле. Мы за ним, и вот до сих пор, э, ну, в общем, регулярно, иногда было не совсем регулярно, возвращаясь к этому, останавливаясь, сделали определенный комплекс упражнений. И вот только сейчас, то есть это июль, август, сентябрь, октябрь, через 4 месяца Относительно регулярных и стабильных занятий появился вот явный понятный прогресс. То есть есть навыки, которые есть вещи, которые нарабатываются достаточно э, длительное время. Отсюда вытекает еще один проблемный момент: у нас есть некоторые завышенные ожидания от себя. Вот как у меня тоже было, когда я в студию пришла, я думала, что я сейчас раз-два, и у меня все сразу получится. Я столкнулась с тем, что я раз-два, и как бы ничего не могу сообразить. Ну, не совсем ничего, но не так, как мне хотелось бы. И то же самое вот с ивритом. Вы начинаете его учить, и вы буквально с первых э, уроков сталкиваетесь с тем, что не получается быстро, не получается сообразить, что-то путается в голове, какие-то тексты там сложные и так далее. И как бы вот это вот ожидание, что сейчас будет все получаться на раз-два, и как бы реальность, она с, с очень большим таким вот промежутком. И это заставляет обычно бросать и терять веру в себя. Не нужно. То есть дайте себе время, дайте... Мозгу э, возможность адаптироваться, привыкнуть, и спокойно практикуйте. Так, что еще хотел сказать? Э, очень важно понять, для чего вам язык. Я категорически против изучения языка ради самого языка. Но вот учить иврит просто для того, чтобы учить иврит, это... Крайне странно, ну, для большинства людей, за исключением тех, кто хочет именно углубиться в филологию, в языкознание и так далее, для большинства людей язык, он нужен для того, чтобы решать какие-то задачи в жизни, вот, и нужно для себя, то есть каждый из вас, э, вам нужно понять, а где именно вам этот язык нужен, и в соответствии с этим конкретно учить то, что вам нужно. И сейчас я хочу позвать в эфир. У нас вчера был тестовый пробу, и вызвалась доброволец Анна. Анна, если на связи, то включайтесь, помашите ручкой, и я подключу вас, когда <coughs> получится. Видите, я что-то сегодня прям волнуюсь. Я вот говорю сейчас вот отсюда. А для того, чтобы успокоиться, нужно греть как бы из груди. Я это, в принципе, обычно делаю, но сейчас что-то разволновалась. Сейчас. Ну, в общем, Анна, если сможете, подключайтесь. Значит, у Анны следующая ситуация. Она 4 года, ну, в общем, я надеюсь, что я сейчас ничего не навру. Вот, э, Анна 4 года в стране, и пока еще не говорит на иврите, только-только начинает уровень алфавита. Она работает в детском садике, и э, я ей вчера предложила конкретное задание, которое поможет ей заговорить о ситуации, которые ей актуальны. Учить абстрактные диалоги из учебников, да, мы это делаем, и вы это делаете в Ульпане, и вы это делаете на любых курсах или по самоучителям, но важно понимать, что именно из этих диалогов вам актуально в жизни, а еще лучше, вот то, что я вчера дала задание, выписать на русском языке те актуальные именно вам фразы. Вот в детском саду нужно там сказать, допустим, что ребенок описывался, или что ребенок хорошо себя или плохо себя чувствует, или что что-то случилось. Выписать для себя на русском. Так, я вижу, что, кстати, я желаю еще выйти в эфир. Давайте сейчас постепенно. Я очень хотела, чтобы она появилась в эфире. Но, в общем, это ее история. И вот если она конкретно, вот эти фразы, которые ей актуальны в работе, вот прямо сегодня, завтра, послезавтра, и она их там реально сможет сказать, для начала понять, что я вообще хочу сказать на русском, и что бы я говорила в этой ситуации, если бы у меня не было ограничений. Вы Выберите перевести это, дальше отработать с преподавателем. Так, Анна. Анна, если вы здесь, то можете дать знать? Да. Ага, о, привет. Сейчас я, я найду. Держи, Анна. Я хочу... Меня слышно. Просто... Вас слышно, да. Анна, Привет. Получилось задание-то выполнить? Вот я просто хотела же с вами по этим самым. Я хочу вывести вас... Да, ну, в общем, смотрите, я 14 раз написала Ой. на русском. Ага. Перевела с горем пополам только 5. Ага, отлично, замечательно. А вот давайте зачитайте нам 5. Нам, в принципе, 5-то хватит. Мы сейчас это, ну, так, по чуть-чуть, просто чтобы направление задать. Вот, на русском Давайте вот те, которые перевели русский, потом иврит, русский, потом иврит, русский, потом иврит, русский, потом иврит. И угу. э -э потом посмотрим. Я не знаю, но я буду стараться. Давайте. Во-первых, напишите большие-большие плюсики Анне, потому что она, видите, как смело она вышла к нам в эфир, и прям большая благодарность. Герой! Я герой! Да, вообще героиня. Языковой барьеры не на так преодолевается, друзья. Давайте. В общем, первая фраза. Она сегодня хорошо кушала. Ага. Угу. Так. И. Айон, ох, охла, тоф. Ага, и айон, охла. Охла это в прошедшем. И айон, охла, тоф. Все правильно, <свист> отлично. Mm -hmm. так. так, второе. Он сегодня плохо спал. Ху, айон, ло, я шан, да, совершенно верно, айом лёй ашантов, или гу лёй ашантов а Порядок слов говорить, он может быть вот прям и так, и так, и так, и так. Так что совершенно правильная фраза. Давайте еще. Ой, Анна, вы упали куда-то, из камеры ушли. А, давайте отключить. А, тут, тут. Ага, ну ладно, если что, то можете так, спокойно видим. отключиться, нет проблем. Ну, так, третий. Во сколько он сегодня проснулся? Тре вот это у меня прям сложно. Ага, давайте. Матай. Ху. Ага, хит о рэр. Ле хит о рэр. Нахом. о Матай, гу, ит, орэр, айом. Айом, uh -huh. Давайте вместе. Значит, вот, сложная фраза, но если мы ее повторим раз десять, она уже будет привычной. Uh, Бэйзо ша... Так, во сколько он проснулся сегодня? Uh -huh. Да. Бэйзо... Э, мата... Просто матай. Матай, гу, ит, орэр, айом. Матай, гу, ит, орэр, айом. И теперь целиком. Matai, hit, ho, hit or так, застревайте на it horror. Давайте Застревайте uh, на It or It horror. It horror. It horror. It horror. Ага. It horror. It horror. It It mm horror. -hmm. It horror. Uh... It It еще разок. Разок. И еще разок. Халя, помощники. Так, стоп, там у нас еще один человек в эфире тоже. А, Анна, отлично. Значит, вот, пожалуйста, сложная фраза превращается в простую через 5-6 повторений. Правильно? Следующая фраза. Так, следующая, последняя, пятая. Пятая фраза. Вам понравился сегодня урок? Угу. Так. Так, так, так, сейчас. Хим. Так, понра... вот понравился, это на самом деле да. на иврите oh, можно сказать... Ахавтим. агафтем, ахавтим, нахон. Ахавтим, ит, ха. Шиур. Ага, агафтэм это шиур Да, совершенно верно. Mm -hmm. Давайте-ка. Теперь смотрите, главное, вот, когда вот фразу собрали, дальше придать ей жизнь в виде интонации. Агафтэм это шиур И вот как бы ее дотянуть до конца. Давайте. Mm -hmm. Агафтэм это шеур айом. Mm -hmm. И теперь сделайте так, чтобы вам было легко это говорить. Давайте три 4 раза. Агафтэм это ишур айом. Агафтем это шиур айом. это шеур айом. И еще разок. Агафтем это шиур айом. Агафтем это шеур айом. И последний. Агафтем это шиур айом. Прекрасно. Нет, ну в данном случае у нас все-таки, ну сейчас вот эта часть устная. Отлично. Значит, вот, пожалуйста, пять фраз. Давайте шестую, ту, которую надо перевести. Шестая. Сегодня он плохо спал. Это была уже? А -а -а. Была. Сейчас еще. Ладно Она очень ли, хорошо танцует. Угу. Так, давайте. Она очень хорошо танцует. Так. Ги рокедет я фе не оду. Ги рокедет я фе не Рокедет. Ну-ка, гляньте, видно вам? Да. Видно? Yeah. Я сейчас как на доске пишу. <связать> угу. И Дайте, пожалуйста, из чата знать, в чате напишите, если вы видите вот эту белую досочку. Я вижу, я вижу, я вижу, я вижу. Я, -ме -од". Ме -од". я пишу письменными, друзья. Если, кстати, в чате те, кто не знают алфавита, напишите «не знаю алфавит». И если знаете, то ну, здесь письменные буквы. Вот значит, скорее всего, тут было дело в словарном запасе. Глагол рокедет знакомый или новый? Лиркот. Ну как бы да лиркот. Лиркот? Ага, да, да, да. То есть она танцует. Я фэмеот. Это очень красиво. Ага, супер. Ну что, прям здорово? Давайте еще какую-нибудь фразу. Так, еще какую-нибудь фразу. Она любит петь. Так, ну пробуйте. и Пи. еще вам Пи. Видите, я тоже тут тестирую. Опять я не знаю. Вот. Ну то есть здесь на самом деле дело словарного запаса. Вот, задались вопросом. Теперь знаете как? Лашир. Лашир. Лашир. Лашир. хио uh -huh. лашир Хио-эвет-лашир. Он не ла и он не ля. Он где-то вот между лаширу. хио лашир. лаширу -ла. эвет лашир Лахон? Вот, забирайте. То есть вот у вас таким образом есть, значит, в чем секрет, да, разговориться. Для себя, ну, один из путей, это для себя понять вообще, что вам актуально сказать. Вот сейчас Анна несколько фраз выход работала, завтра, да, пойдете, нет, не завтра, завтра выходной, послезавтра пойдете на работу, да, в садик. Я и уже вы, пойду как полиглот. Вы уже сможете эти фразы сказать. На самом деле нам очень часто в бытовых ситуациях, но ну, только если вам не нужно лекцию на два часа давать на игрите, да даже на час то есть там действительно надо много слов чтобы час говорить и гладко вот ситуации моменты бытового общения в них обычно не так много нужно сказать просто к месту и спокойно четко и вот те фразы которые вот она допустим берет она их конкретно знает где она приложит их в работе своей и вот в этом первый секрет то есть вы берете то что вам гипер актуально список, пишите на русском, не надо сразу переводить, потом вы проверяете, можете его перевести, там, где не можете, либо словарь, либо учитель, как мы в данном случае проверяли. Мы с Анной еще продолжим, Анна у нас в клубе, и, ну, в общем, там как бы все, кто занимается, ему можно порешать там свои какие-то актуальные задачи, ну, в рамках того, что позволяет чат. И вот такого типа занятия там я тоже буду проводить на регулярной основе. Вот, то есть это первая такая история. Анна, спасибо, давайте сейчас как бы... Такую паузу небольшую. То есть я показывала вот первый вариант работы. На русском составили свои типовые фразы, может быть, даже мини-диалоги. На русском перевели их и отработали. Путем многократных повторений выучили практически наизусть. Это один путь. <coughs> второй путь. Так, что-то я это конспектировала. Конспектировала. И это самое. Второй путь, второй, второй, второй. Значит, задание следующее. Тут нам понадобится телефончик. Все, у кого есть телефончик, напишите большие плюсики в чат. И там нужно открыть программу. Как сейчас я себя вытащу на экран. Стоп шеринг сделать. Сейчас соображу. Видите, я тут тоже не все знаю. Тут быстро соображаю. Новое для меня стоп шеринг. Сейчас я вот себя возвращаю на полный экран. Вот, значит, берем телефон. Видите, я сделала такую штуку, чтобы фон тоже. Вот, берете телефон. А кто с телефона? А, ну, вы просто как бы идею ловите. В телефоне вы ищете приложение, которое называется диктофон. Так. Все, вот только выключайтесь голосом сейчас. Сейчас давайте просто я объясню идею саму. А, вот он. Вот, значит, нашла диктофон. Дальше делаем следующее. Я сейчас сделаю даже двойное упражнение. Я сейчас включу снова трансляцию экрана и покажу вам фразы, которые я тут заготовила. Ну, которые с большой долей вероятности актуальны большинству. Видно ли вам? Вот сейчас, значит, на экране, да, эхле, ле» — это как добраться куда-то. То есть, если вы где-то куда-то едете, я вот сейчас слышу, кто-то все равно включил микрофон. Пока выключайте, ладно? куда-то едете или куда-то идете и вам нужно спросить дорогу вот эта фраза эта фраза тоже кстати в материалах клуба в разделе набор туриста это одна из методичек там же есть и аудио тоже но сейчас я буду вместо аудио мы прочитаем несколько вот этих фраз все кто у нас сегодня в эфире вы их читаете тоже вслух за мной как попугая то есть я прочитала фразу делаю паузу вы читаете тоже фразу вслух но в, в, при включенном диктофоне. Хорошо? Вот, итак, 3-4. Включайте диктофон. Я тоже себя включила. И записывайте себя. Э, просто проговаривайте за мной. Эйх лехагия ле. Эхагия. Матай еш отубус ле. Перевод я не комментирую, да, вы его видите на экране. באיזו תחנה צריך לרדת? באיזו תחנה להחליף את הרכבת? באיזה רציף? באיזה רציף? Mm -hmm. איפה הרציף מספר חמש? איפה... איפה הרציף מספר חמש? Камате ханот, линсуа, ад-ле, допустим, ТЕЛАВИВ. Эйфога купот. Эйфофшавли кнопка в тесем. Эйфога Так, ну что, теперь вы выключаете диктофон. И я прошу вас сейчас... Я помолчу где-то 20 секунд, 30 секунд, минутку. Вы включаете свою запись и прослушиваете себя, что вы записали на диктофон. Те, кто с телефона в эфире, то ну как бы просто ждете. Можете написать просто в чате, как у вас получилось. Вы прослушиваете себя и в чате пишете, как вам понравилось то, как вы звучите, или не понравилось, как вы звучите. И ну, вот просто пишите ваши впечатления, еще лучше, если вы напишете свои ощущения, может быть, это была скованность, может быть, это какой-то стыд где-то, может быть, это была радость, что «ух ты, я классно звучу», или там облегчение, что уже не надо рот открывать. Понаблюдайте за своими впечатлениями, состояниями, ощущениями и эмоциями, которые будут возникать в процессе переслушивания себя. И я сейчас переключаюсь на чат, хочу посмотреть, как вы там. переслушивайте и делитесь впечатлениями так поднятые ручки я вижу сейчас дойдем для вас вот у меня юля на очереди там и потом вот те кто не тестировались но вот хотят ага, так замечательно Вот пишите ваши впечатления это очень важно вот эта вот штука, которую я не могу себя слушать барьер начинается вот в этом месте то есть если я себя не могу слушать, я автоматически проецирую это и на собеседника, то есть я боюсь, что и он меня не захочет слушать. И это в принципе то, что происходит в нашем, ну как бы это не связано в общем-то с остальными людьми. И поэтому с этим легко работать, вам не нужно для этого среда. Вам нужно для этого вот сидеть напротив диктофона, слушать, отслеживать свои эмоции, которые возникают, есть определенные способы с этими эмоциями, состояниями работать. Ну и просто, когда вы повторите, допустим, те же самые фразы много-много-много раз, э -э в итоге вы дойдете до того момента, когда вам будет нормально себя слушать, а потом, когда вам будет нравиться, как вы говорите. Вот. <сесс> вот, То есть у кого-то кто-то думал, что он хуже, кто-то думал, что он лучше, кто-то вообще все стесняется. и я очень благодарна вам, что вы делитесь. Это очень важно, потому что это как раз шаг к тому, чтобы этот барьерчик переступить, для того, чтобы мотивация, да, вот из такой еле-еле теплющейся разгорелась и расширилась. Э, да, это второе упражнение, которое очень хорошо работает, и вот э, именно это упражнение лежит в основе коротких курсов, которые я называла «Разговорчики». Они, в прошлом году я проводила их группами, сейчас все разговорчики есть внутри клуба, ну, выложены сами уроки, а и есть чат, то есть если кто-то хочет – из тех, кто в клубе, могут эти уроки просматривать и э, выполнять задания. Я вот сейчас покажу вам, что я имею в виду. Вот это вот клуб. Смотрите, вот это все это как бы отдельные курсы и отдельные материалы. Их тут очень много. Вот. И в некоторых таких штуках там прям много, много материалов еще. Я вам сейчас покажу вот, пример разговорчиков. И некоторые, проходя этот курс, они в итоге преодолевали барьер просто за счет того, что слушали себя, переслушивали себя, выполняли вот эти устные задания и поняли, что оба. я нормально звучу, можно говорить, <laughs> можно жить. Вот, это пример одного из уроков в клубе. Так, все выключаем. Хорошо, нравится. Значит, первое упражнение для себя составить актуальные, актуальные, суперактуальные фразы, перевести их и наговорить, отработать. То, что мы делали сами. Второе, это себя записать на диктофон, то, что мы делали сейчас. Опять же, трениров... тренируйтесь легче, конечно, с преподавателем, с группами, но совершенно реально самостоятельно, и это то, что я, допустим, э ну, в общем-то, э делаю достаточно регулярно. Сама собой, в смысле, записываю себя на аудио и на видео. Можете еще на видео себя записать, это тоже такое несколько... Я помню, когда в школе была, я очень-очень стеснялась, вот вообще. То есть мне когда снимали, я потом не могла просто, я выкручивала это все пересматривать. А сейчас я когда готовила материалы и пересматривала свои видео, мне даже начало нравиться. А, так, идем в следующий. Следующий этап, сейчас Юлия к нам подключайся, я сейчас включу другой материал, мы сейчас сделали вот это, вот, мы сейчас с тобой отработаем вот эти вот фразы, значит, когда мы вступаем в диалог, важно очень, ну, как бы снизить градус накала страстей, да, и для этого вот есть определенные фразы, которые помогают, ну, как бы расслабиться немножко себе и собеседник подготовить к тому, что ну я так себе как бы сейчас в таком состоянии, что и он уже более лоялен, и вам легче начать. Юля, давай просто сейчас прочитаю вот эти четко фразы вслух, и как тебе с ними? Аниме трагешит ой, от не трагешит. Что в женском? Нет, читай в женском. Давай, которые женские. Они меня Они походят, От ты за Я כן. 왜냐? Uh -huh. <coughs> אני ציחה ישראל. אני ציחה ישראל ימ ייבрит. א하, מתי אני כן? תרמווד, uh, <laughs> בדגדידי,December uh, למה את אוהבת ייבрит? ייבрит, я פה кстати, вот будешь говорить, если у тебя вдруг не хватает каких-то слов, добавляй на русском. То есть, вот говоришь-говоришь фразу, слова, которого не хватило, просто вставляешь по-русски. Давай. Иврит я фаме от, в иврит музыкальный. Ага, сафаме от музыкалит. מוזיקהלית, טעף מוזיקלית. מוזיקלית, כן. ממה, ממה? כעופק איז לומדת? אני לומדת שנה אחת. וikhalt mi Efez? נתחיל אס כן. אני а, начинала. Итхальти. Итхальти. Меефес. Ма каль-бишвелех. Бейврит. Ма улех лах каль. Бекалут. калл. Анилой Ма бекалут. Ага, бэкалут, вот, здесь у нас есть еще одна часть фраз. Вот, смотри, мама шмаут шеламелас, сейчас я покрупнее. Вот здесь как раз эти фразы в ручанске, они есть тоже в этом, в... видишь, mm -hmm. да? Угу, mm -hmm. okay. а, ну, как ты спросила, тоже нормально. Маза бэкалут, беседаргамон. Mm -hmm. Бэкалут – это легко, э, легко, с легкостью. Mm -hmm. То есть я спросила, ма олехлах бекалут, что у тебя идет легко, с легкостью. Бишвили. Так, сейчас. Они охевят. Ледабе. Mm -hmm. На какие темы? Ага, ле коль, ле кама нос им. Они охевет ледабе, ле кама на несколько. Нам ле кама им. Ма, а им ше ад охевет. Какие темы ты любишь? Они охевет. Нос им Охэль. В Беггет. Обгодим. Да, обгодим. Одежда. Охэль, я перевожу, если кто-то не знает. Охэль это еда. Да, обгодим это одежда. Одежда. Кен. Мезакари. Кен, переведи. Погода. כן, ומה הוא? ו... אני אוהבת להספר על... כך שקראת, במי, שבי. על Ал адсми. Аль... Ага. А, давайте сейчас я напишу вам. Мне нравится эта доска, которая тут есть. А, так, ну что, друзья, напишите Юле большие плюсики. Кстати, по поводу среды, Юля, не по поводу дня недели, а по поводу того, вокруг тебя все говорят на иврите, и ты совсем практикуешься. Или ситуация обстоит иначе? Нет. Ситуация другая, что я э, ищу, где бы с кем бы мне поговорить. Ага. Потому что вокруг меня никто не говорит на вещи. к сожалению. И ты в Израиле или нет? Нет, я в России. Ага, то есть мне сейчас... Почему я, как бы, мне было это важно? Потому что, Потому что у многих, в принципе... Когда группы вот, ввели в прошлом году, группы на курсе на наверное, за два месяца», всегда половина группы, допустим, мне в Израиле, половина группы в Израиле, все жалуются на одну и ту же проблему, что мне не с кем поговорить. Сегодня я mm -hmm. вам показываю упражнение, которые не требуют от вас никаких партнеров. Но вот сейчас мы, допустим, такой микродиалог, то есть когда вы уже поработали, у вас есть какой-то словарный запас, можно говорить. И вот то, что я Юля попросила, если у ей не хватает словарного запаса, она может составлять слова на русском. Главное, чтобы да, речь, она текла. Вы не останавливались. Mm -hmm. Сейчас я допишу, это а я не могу одновременно. Они... Так, а мне ли аль ацми? Аль отсми. Вот оно, да? Я люблю mm -hmm. рассказывать про себя. Аль ацми. Аль отсми вот оно, олец мил так выключаю трансляцию и вход да напишите большие тоже плюсики юли потому что он действительно на самом деле выйти в прямой эфир это действительно такое очень ну как бы это страшно немножко и даже не немножко я уже благодаря вам, в вашей школе, вот, что вы чаты всякие там устраиваете, то это была мнимотехника сначала, то я там нашла себе собеседницу, она тоже, ну, а, да она здесь... ага. тоже в России, тоже ей говорит не с кем, и вот мы с ней теперь каждую неделю встречаемся всех разговариваем. Какие вы молодцы, просто шикарно. Ага. То есть вот смотрите, друзья, значит, Юля нам на самом деле, Юль прям... Супер. Сейчас я найду себя где-то. Вот. Значит, идея в чем? Что человек, когда вот у него нет среды, может занять две позиции. Первая позиция, когда, ну вот, среды нет, ну чего делать, нечего, говорить не с кем. А вторая позиция активная, когда, во-первых, можно выполнять э, массу упражнений, которые, но ну, только вы и все. То есть учебный материал, вы и диктофон, например. Да? И, во-вторых, можно действительно достаточно легко найти себе языковых партнеров, как вот э, в принципе начинающих вместе двигаться, вместе учиться, вместе разговаривать, так и сейчас благодаря коммуникациям вообще стираются границы, вам не важно, откуда человек, то есть если вы вживую, даже вживую в одном городе иногда сложно встретиться. А когда вы по скайпу, допустим, или вот как мы сейчас тут, сейчас, кстати, давайте даже так сделаем, напишите, кто откуда. То есть вот мы собрались в одной точке по времени, uh -huh в одном да, в интернет-браузере или в вашем телефоне и мы говорим то есть не нужно даже географически быть в одной и той же точке важно активная позиция понимать что ваш ритм зависит от того насколько вы его активно практикуетесь и делаете ну, достаточно простые набор простых упражнений угу. да, то есть вот у нас я тот, правда, джонс... Не хочу учить вы чтобы его в стол положить просто непонятно для чего. Я на нем говорить хочу, у меня такая цель. Вообще шикарно. То есть это очень-очень правильно. Еще, кстати, что можно сделать? Вот то, что я вначале говорила. Выбирайте вот ситуации, где вам прям актуально. Но нужно понимать, что вот, э, в ситуации, когда Анна в детском саду, у нее действительно есть набор фраз, которые вот она должна сказать, э, когда у вас просто обычное непринужденное общение, оно зачастую э, как бы... Движется в непредсказуемых направлениях невозможно заранее продумать диалоги. Вот тогда выручают, конечно, словарный запас, наработанная база и э, вот эта вот э, спонтанность. Для того, чтобы это все срабатывало, база должна быть наработана действительно очень мощно. То есть вы не путаетесь в глаголах, во временах, предлогах, это все уже как бы на уровне на автомате. И во-вторых, у вас должен быть ну, достаточно подвижное, ну, хорошее состояние, скажем так, в состоянии совсем недо... вот вспомните по-русски. Даже. Бывает, что ты два слова не можешь сказать просто, что устал, устал или какой-то у тебя стресс, или какой-то недосып, или еще что-то, и просто путаешься в русском языке. Так вот, с эвритом как бы, это состояние умножается на 4 на 5, то есть снижается очень сильная способность к самовыражению. Так вот, если вы в нормальном состоянии, у вас хорошая работа на базу, вы можете спонтанно общаться на разные темы. Например, Вот на прошлой неделе в пятницу у нас был урок танцев, и там девчонки между собой, как бы, то есть там какие-то были шуточки, ну, вот э, или еще какие-то вещи, которые генерируются только когда у вас есть достаточный уровень энергии. Допустим, там мы делали одно упражнение, которое, ну, это тоже, это как бы вариант такого узкого сленга, Она называла спагетти, это такой прыжочек с вращением, но это не спагетти, которые кушают, да? это такое движение, и оно там не получалось, не только у меня, еще у нескольких девушек, мы там вместе все отрабатывали, смеялись, и потом, а, ну, там эта ведущая, она пошутила по поводу того, что вот теперь к психотерапевту и скажите, вот у меня проблема со спагетти, у меня не получается сфокусироваться, ну вот, и все там как бы поржали, но невозможно этот диалог заранее придумать и простроить. Поэтому здесь только базу выручают. Какие шаги? Вначале учится алфавит, потом постепенно нарабатывается... Ну вот если у вас какие-то актуальные темы, то вы прям составляете диалоги на русском, их тренируетесь. Если у вас есть интересные вещи, которыми вы увлекаетесь, занимаетесь, тоже вы можете посмотреть лексику в этих темах. Грамматику разбирайтесь с глаголами. Вот, допустим, Юль, в твоей ситуации у тебя там было... Идхальс два раза, да? Мотай идхальс то есть глагол ты его не узнала. Соответственно, надо uh -huh. посмотреть спряжение, проспрягать его, посоставлять с ним фразы. У нас в клубе uh -huh. есть чат с глаголами, я там каждую неделю выкладываю один глагол, но это не мешает вам, те глаголы, которые встретились где-то что -то, и что-то, как и как-то, просто самостоятельно проспрягать. Uh -huh. Вот, значит, спрягаешь его, разбираешься. И также есть в клубе мини-курсы по глаголам. Небольшие вот спринты, марафон, которые, а вот такие небольшие. Почему я большие, кстати, в клуб не стала добавлять? Потому что на длинных дистанциях, ход месяца и дальше в плане, ну, таких вот плотных учебных занятий самостоятельно двигаться очень сложно. И в клубе несколько другие задачи. Там обычно такие прям менее-менее-менее-менее уроки, так, чтобы вы могли в любое время подключиться и сориентироваться, чтобы у вас все получилось. Так вот, там есть мини-курсы по mm глаголам. -hmm которые уже вам дадут структуру, базу, и вы сможете уже ну, перестать путаться в этом. То есть, если, допустим, ты еще не разобралась с этой темой, то вот иди и там посмотри раздел с глаголами. Угу. Сейчас я вам покажу. Ну, я а, и в этом в чате в глагольном я... Стараюсь там заниматься, и все составлять предложения. Да, ну вот там. они, смотрите, вот они, глаголы иврита для всех, допустим. Вот здесь вот, глаголы иврита для всех, это вообще как сказочка сделано, то есть в таком формате. Объяснение общей структуры, тут же есть видеоуроки. Есть у нас, тут все, все, да, видите, эфиры тоже, записи, а -а -а. там есть и что делать. Дальше есть вот этот водный мини-курс, он дает представление вообще обо всей системе в целом, чтобы вы могли тоже разобраться, вот тут есть всегда методички и примеры, и все вот это. Это все внутри клуба, то есть вот прям вы можете один курс пройти, другой курс пройти, надоело с глаголами, вы можете пойти в разговорчики, надоели разговорчики, пошли песни послушали, то есть тут очень-очень много всего. И тут, допустим, эфиры с испоряжениями. И что тут еще? глагол за семь дней, вот это вот разговорчики глаголы, которые тоже были у нас с группами, здесь прямо тоже есть спряжение именно на устную отработку, то есть если, допустим, кто-то, тот, кто в клубе захочет вот это дело пройти, то можно в, клуб, в чат клуба присылать вот такие вот ответы. Так, ну что, Юль, спасибо, отключайся, давай сейчас, давайте сейчас я посмотрю, кто еще хотел, тут я вижу Татьяна и Алла, кто-то из вас хочет в прямой эфир на практику? напишите ко мне. Да, вот видите, география какая. Кто-то в России, кто-то не в России, кто-то в Израиле. А, вот я вижу, кто-то, они Латвия. То есть география нас не ограничивает сейчас вообще никак. Вы можете себе найти языкового партнера из другой страны, из другого города и вместе с ним действительно практиковаться. Так, ну что, я попробую сейчас Татьяне дать слово. Если Татьяна захотите, то... А, я не могу сейчас это сделать. Напишите в чате, ладно, ну, тогда моя помощница подхватит вас. Ну вот, хорошо, давайте, друзья, вопросы, задавайте вопросы. Значит, я вам сегодня дала три м, техники. Первая техника — это составили актуальные диалоги по-русски или актуальные фразы для начала. Перевести их на иврит, проверить правильность перевода вместе с преподавателем. И потом наработать произношение. Также преподавателя можно попросить вам наговорить, чтобы вы знали, как они произносятся, и отработать. Второй способ: что мы делали? Мы Что мы делали? Что мы делали? Напоминайте, второй способ. А, читали вслух. То есть, вот да, точно диктофон. Слушайте, все, я сегодня тоже. Вот, в общем, диктофон. Вы выбираете любой материал, это может быть книга вслух, это могут быть отдельные фразы из разговорника, это могут быть учебные там, спряжения глаголов. В общем, все что угодно, вы просто себя начитываете на диктофон, потом отслушиваете. В момент отслушивания вы как бы вместо преподавателя себя слушаете, и заодно как бы отрабатывается языковой барьер. Вы, когда вы переходите в состояние «мне нормально, как я слышу себя», и потом дальше «мне нравится, как я звучу», вы выходите уже в то, в то пространство, где вам будет намного легче говорить. Вот э, Третий момент, когда у вас уже есть словарный запас, вы начинаете говорить. Вот сейчас мы с Юлей беседовали, там обнаружился глагол «лятхиль» э, да, его формы, и «бэкалут», и еще музыкали. Уже три новых слова – вот так вот в диалоге рождаются те слова, то есть всплывают те слова, которых вам не хватает в активном словарном запасе. Их вытаскиваем, и можно с ними тоже поработать. Вы можете делать это в устном формате, самостоятельно. Вы можете на диктофон наговаривать небольшой голосовой дневник каждый день. Скажем, что я сегодня делала. И вы тоже, когда будете говорить, вы сначала будете слышать, как вы заикаетесь и как это сложно потом он будет становиться все легче и легче, потом в какой-то момент вы будете понимать, что вы говорите одними и тем же фразами, тогда можно будет туда добавлять какие-то новые словечки, новые обороты и обогащать ваш активный словарь, и вот так постепенно над этим работать. Наверное, самое важное — это просто выделить себе время и решить для себя, что для меня это важно, и практиковаться. Вот, это три упражнения, на самом деле их намного больше, я специально сейчас не хочу как бы давать вам много, вот если вы даже просто вот только это возьмете, у вас уже как бы будут очень хорошие результаты в, разговор, в разговорных навыках. Ну и надо помнить, что вот этот разговорный навык, практикуешь, он растет, Нету практики, он снижается, но он снижается до, определенного, до определенной точки, ну как бы он совсем в ноль не упадет, потому что все-таки у вас есть что-то наработанное, вот. И если вам нужно его активировать, вы постепенно можете вот при помощи этих упражнений себя привести в хорошую разговорную форму. А, так, ну что, вопросики, друзья, какие-то есть? Если нет, то на сегодня я, в принципе, все рассказала, что хотела. Я вот протестировала комнату, я видела, что доска работает. Так, а что тут у меня? Ага, тут у нас Юрий начал транслировать что-то. Юрий, пожалуйста, выключите. Сейчас я позову помощницу, мне это не отключить. Да, все, в порядке. Хорошо, значит, что я хотела сказать, что у нас сегодня и завтра, завтра открывается запись в клуб, если кому-то актуально, то напишите, пожалуйста, об этом и присоединяйтесь. У нас в клубе действительно здорово и хороший чат. У клуб, вот В клубе такого типа занятия я планирую проводить как минимум раз в месяц, Вот, но, возможно, и чаще. Вот, ссылка на клуб есть вот сейчас в чате, э, в чате. Как часто нужно добавлять новые слова для диктофона? А, значит, вы сначала теми словами, которые у вас уже есть в активном словарном запасе. Кстати, Юрий, если готов, увидите вы выйдете в прямой эфир. Попроб, просто по, попробуйте, просто попробуйте. Попробуйте включить микрофон. А, вы для какого... О, хороший вопрос, для какого уровня клуб? Там для всех есть материалы. Там начинается прям с самого нуля, с алфавита. Дальше там есть вот разговорные, там есть словари, там есть конструктор фраз, чтобы вы умели собирать фразу, то есть там есть постепенное как бы для разных уровней. Есть словари разные, которые всем подходят, потому что даже в теме еда, скорее всего, даже на продвинутых уровнях есть слова, которые вы, не, скорее всего, не знаете. То есть вот словари можно использовать, когда вы голосовой дневник, допустим, ведете. Есть час глаголами, где каждую неделю новый глагол, и вы тренируете спряжение, там тоже небольшое задание. Можно его писать, прислать в чат, можно не присылать, как хотите. И для продолжающих, там есть целый раздел. Давайте покажу вам. Где у нас? Вот он. Идем, идем. Ну, Во-первых, глаголы, то есть продолжающие есть те, кто путается в глаголах. Соответственно, вот эти вот, вот, эти вот курсы, вот они. Про глаголы, они как раз для вас и вот здесь 22 глагола тоже есть дальше дальше ищу ну, но это вот начальный алфавит здесь есть иврит что должны знать после ульпана алев? тут есть кстати целый раздел про память если у вас проблемы с запоминанием и с тем как работает голова что бывает, они не сообразить или сложные. Но, в принципе, не сообразить можно даже просто от усталости. Но, в принципе, если для вас это проблема, что-то вот сложное, то вот здесь есть целые упражнения по запоминанию. Много их. Иврит после ульпана. Видите? Чек-лист, что вы должны знать после ульпана. То есть вы можете пройтись по темам, понять вообще, где, что и как. Вебинар диагностика. То есть просматриваете, вот, допустим, сейчас я вам включу, чтобы вы поняли. Вот он, да? А, там, сейчас, крутнем сейчас вот видите тут есть есть задание вы можете их пройти для себя примерно прикинуть а где вы какой у вас уровень дальше вот здесь есть допустим мини лекс вы можете тоже просмотреть а вообще какие слова вы отсюда знаете какие не знаете так он у меня включается вот тут куча куча слов тоже для обогащения вашего словаря вы можете это все сделать дальше в общем тут очень много и для продолжающих тут есть еще раздела сериал вот я сейчас тут я думаю что он с этими с, с субтитрами но он оказался без субтитров поэтому я сейчас сделаю текстовки ко всем сериям чтобы у вас тут был такой текстовый материал как раз сегодня одну серию переписывала короткие серии и, и такие диалоги Уровня алиф примерно. Вот, то есть, если вы тут все поймете, даже, даже, даже если вы поймете большую часть, все равно какие-то небольшие новые слова вы можете тут найти. И что еще для продолжающих? В этом сериале тут 18 серий. Вот, есть еще и по песням. Сюда я буду добавлять каждый месяц как минимум одну песню. И есть еще один большой-большой раздел. Вот, э, ну, вот как клуб школы, есть еще один такой большой курс, где более 40 уроков иврита по песням. И тоже каждая песня это новые слова. Сейчас я могу найти Где он врет по песням? Покажу вам. Просто поскольку там очень много, мы как бы его отдельно оставили не внутри клуба, а снаружи клуба. То есть отдельно. Вот он говорит по песне. Вот, смотрите, вот они, да, тут есть они по уровням. И как выглядит внутри. Допустим, я мимши в шекет. тишины. Тут есть клип, тут есть урок, где я как бы показываю, разбираю, объясняю какие-то вещи, грамматику. И есть текст песни. Вот. то есть для продолжающих там тоже масса материалов, как для начинающих, так и для продолжающих. Так, значит, вернусь к вопросу Юрия, на который я недоответила. ответила. какой момент как часто добавлять слова? Итак, вы берете ваш какой -то словарный запас, который у вас есть, вы пробуете с ним наговаривать, допустим, дневник свой, Записывайте себя, вы поймете, что даже тот словарный запас, который у вас есть, вы его не очень легко используете. Может быть, вам не понравятся ваши записи, или вы где-то что-то будете забывать, даже то, что знаете. И вы с тем словарным запасом, который есть, доходите до того уровня, когда вам уже легче и легко. Вот тогда вы начинаете по частям добавлять новые слова. Новых слов должно быть где-то 20%, не больше. Ну, то есть если предложение из 10 слов, то 8 должны быть знакомые, и 2 может быть новые. а лучше одно. То есть новых слов важно очень мало добавлять, иначе они... Ну, как бы не запомните, вы их не отработаете. И нормально, если 3-5 новых слов вы будете добавлять в день к своему вот этому языковому ну, дневнику. Но если вы почувствуете, что вы их начинаете путать и не можете проговорить, не можете с ними справиться, то делайте шаг назад и уже добавляйте не 3 слова, а, так скажем, два или одно. И когда вот это одно приживется, тогда делайте следующий шаг и добавляйте еще. здесь... Критерий это свобода, то есть насколько вам легко записывать себя, насколько льется то, что вы говорите. Если оно льется хорошо, то тогда можно добавлять. Так, запись будет, да. Клуб, значит, на вопрос Ильи, как часто добавлять? Подождите, а мне казалось, что Юрий меня спросил. Ладно, извиняюсь, я отвечала сейчас на вопрос Ильи про клуб ответил для какого уровня про запись ответила проблема понимать значит проблема понимать вот как раз в клубе есть вот этот сериал я именно с этой целью его там добавила то есть у вас будет такой вот как бы вариант и также и вид по песням вот то что там вот те уроки которые там есть оно как раз нацелено на расширение понимания и еще, все устные упражнения, которые вы делаете, вот эти вот устные проговаривания, самозаписывания и так далее, оно расширяет вашу способность слышать и также знание грамматики. Когда вы грамматику знаете, она, грамматика, она похожа, знаете, вот как здания делают ну, как, это как опорные, опорные конструкции здания, а потом уже на них все нарастает, да, все остальное, и вот отделка внутренняя, да, там еще что-то, крыша, вот. Но опорные конструкции – это как раз э, грамматика. Если у вас в какой-то части вашего здания просто отсутствует опорная конструкция, вы эту часть не будете слышать, не будете разбирать на слух, просто потому что у вас там слепая зона. Если вы грамматику, допустим, глаголы, отработали, вы начнете узнавать грамматическую структуру, что это время, настоящее, прошедшее, будущее. Курсы, которые есть в клубе про глаголы, они помогают это сделать. Вы начнете узнавать формы глаголов на слух, и у вас тоже слушание расширится. Я пропустила я только алфавит, выучила, остальное самообучение по материалам. Так, э -э вопрос я не очень поняла. Клуб — это пространство материал, в котором вы, вы занимаетесь, как вам нравится. Вы можете там марш... ну, то есть выбирать все, что вам хочется. И выходить в чат тогда, когда вам это... Ну, то есть вы, допустим, разговорчики сделали, хотите прислать свое аудио в чат, вы это делаете. Чат, он как бы постоянно присутствует. Чего там нету? Там нету, скажем, там уроков личных по скайпу. Вот, потому что это немножко другой, э -э другая трудозатратность, естественно, цена другая совершенно. Вот, э, то есть После алфавита вы двигаетесь дальше, можно вот разговорчики новичок хорошо пройти, можно пройти курсы по памяти, можно вот, брать... Э, значит, в принципе, после алфавита, из того, что есть в, в клубе, хорошо дальше пройти курс конструктор фраз и разговорчики. Вот это ваши следующие шаги. Так, э, сколько времени в день нужно заниматься в идеале для хорошего результата? Для самого хорошего. Вы для себя выбираете. Ну, во-первых, в соответствии с целями. Ну, если у вас есть много времени, то можно часа два заниматься, три заниматься в день. Но я знаю, что это нереалистично для большинства ä, участников этого чата. Напишите, у кого есть два-три часа в день ноября. Вот. Если у вас есть такая возможность, то вы можете тогда очень быстро результативно заниматься, то есть два-три-четыре месяца, и вы можете очень хорошо говорить уже. Вот. Если у вас нету столько времени, то то исходите из того, сколько есть. Но тут важна, наверное, даже не объем, а регулярность. Вот это самое важное. И регулярность. Она решает. Так, хорошо. Вроде бы вопросов больше нету. А, когда следующий урок? Ну, вообще эфир такого типа открытый для всех, я не знаю. Ну, то есть, если захочется, я проведу. Я сейчас как бы очень внимательно отношусь к своим состояниям, в плане того, что я не буду через силу, там, или когда мне это не, нет такого желания горячего это делать. вот Поэтому вот сейчас мне хотелось, я сделала вам эфир. В клубе эфиры будут регулярные. Один раз в месяц я точно это обещала. Может быть, будет еще, если у меня будет сила желания Может быть, не будет, но чат, он работает постоянно. Вы можете туда прислать, когда хотите, любые задания из материалов клуба. А, вот такого типа уроки будут для участников клуба. Ну, будет анонс уже внутри клуба. А открытые уроки, ну, смотрите, вот допустим, Инстаграм, там каждый день есть новые слова, то есть вы можете просто там смотреть и делать задания. А, вот. Хорошо. То есть, Александра, если уточните, что вы имеете в виду про следующий урок? Открытый эфир, не знаю, когда будут анонсы. А то, что касается тех, кто в клубе, то там я в клубе сделаю анонс. Ну, скорее всего, на следующей неделе проведем. Не знаю, посмотрим. И вот. Будет видно. Так. ну что, Угу. Открытый. Ну вот открытый. На самом деле на ютюбе кстати, у меня есть записи многих очень открытых занятий. Вот там смотрите. И также Facebook, Иврика, страничка, там есть раздел видео. И там вы тоже можете посмотреть записи очень многих вот таких открытых уроков. Я их проводила за последние за семь последние лет очень-очень много. Там оно все есть. Вот. Хорошо. Ну что, на сегодня все. Видите, час, я думала, полчаса, но, по-моему, получилось хорошо. Если вам понравилось, напишите, пожалуйста, было ли вам полезно, интересно. Ну, мне будет приятно. Поддержите меня тоже. Вот, и мы на сегодня с вами тогда закончим. Угу. Вот эти простые упражнения, они вот прям гарантированно работают, даже если вы в течение всего лишь недели будете вот на ежедневной основе выполнять эти задания, вы почувствуете, насколько оно дает прирост. А если просто выработаете для себя некий ритм, каждый, да, там, допустим, каждый день или через день по чуть-чуть заниматься таким способом, очень будет хороший прирост. Хорошо. Ну все. Всем доброго вечера. Пока-пока. Я отключаюсь. Сейчас я соображу, как мне выключиться. Так.